Я, например, с 84 -го года стою на улучшение условий. А условий у нас практически никаких. Печное отопление, холодная вода, удобство на улице. Мы все счастливы. Мы рады, что мы попадаем в такой хороший, престижный район. Там все рядышком доступно. Все вот прям квартиры устроены. Переселяйся хоть сейчас и, и живи сразу. Поэтому мы очень довольны. Спасибо нашему губернатору и главе города. Сегодня Курская область является одним из лидеров темпом расселения аварийного жилья, хотя работы еще очень много, всего 43% аварийного жилья на территории региона, которое зарегистрировано до 1 января 2017 года, таковым расселено. Предстоит большая работа и 11 аварийных домов только до конца текущего года будет расселено в областном центре.